Привет, друзья! Это урок по работе с инструментом «Создать схему объекта», на котором мы рассмотрим принцип формирования объектов, познакомимся с некоторыми возможностями инструмента и создадим простой дизайн строчкой без протяжек. Инструмент «Создать схему объекта» расположен на вертикальной панели, и в его задачу входит создавать различные объекты типа линия с разной стежковой заливкой. Это и мотивные строчки, и гладевые валики с указанной шириной, и просто строчка, тройная строчка, ну и так далее. С помощью этого инструмента вы сможете создавать как замкнутые, так и разомкнутые объекты. Работать инструментом легко и просто. Выберите инструмент, перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. Первая точка создана. Теперь потяните курсор мыши в сторону и создайте вторую точку. Эти точки называются узлами. Узлы, которые вы создаете, кликай курсором мыши, имеют квадратную форму. Если вы ничего не меняли в настройках программы, то по умолчанию между узлами будет проложена соединительная линия сплайн, которая будет разделена вспомогательным узлом круглой формы. Переместив этот узел, вы загнете сплайн. Заканчивать создание линии можно двумя основными способами. Окончание формирования без генерации стежков. Это простое нажатие клавиши Enter на клавиатуре и окончание рисования объекта с генерацией стежков. В этом случае, закончив рисовать объект, нажмите правую клавишу мыши и в открывшемся меню выберите «Генерировать стежки». При создании множества линий для экономии времени и сил проще заканчивать создание объекта клавишей Enter, а в конце выделить все созданные объекты и активировать генерацию стежков. Ну, в общем, этой теории достаточно, чтобы перейти к практике. Откройте программу и задайте значение рабочего поля 100 на 100 мм. Загрузите изображение. И если вам непонятно, что произошло с размером рабочего поля, то найдите урок по загрузке изображения. На панели инструментов выберите инструмент «Создать схему объекта». Убедитесь, что в настройках инструмента у вас установлена "Single Stitch" с параметрами по умолчанию, минимальный стежок 0,7, а максимальный 2 и типом формирования «Кривая». Сперва мы оцифруем все соприкасающиеся линии, а затем объекты морды и бровь фламбера. А кто не знал, так зовут эту рыбку из «Русалочки». Для удобства работы приглушим яркость изображения. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликнув левой клавишей мыши, создайте первую точку. Потяните курсор мыши в сторону и создайте вторую, а затем третью, четвертую и пятую точки. Поменяйте положение круглых точек таким образом, чтобы созданная линия повторяла линию изображения. Нажмите Enter. Первая линия нарисована. Для быстрого повторного вызова инструмента дважды кликните левой клавишей мыши. Это гораздо быстрее, чем пользоваться горячей клавишей F8 или обращаться к вертикальному меню. Активировав инструмент, включите привязку к краям объекта. Это очень удобно, когда вы создаете множество соприкасающихся линий. Данная функция делает края созданного объекта намагниченными и притягивает к себе узел, что позволяет точно соединить две линии. Как результат, аккуратный стык. Попробуйте соединить две линии с включенной и выключенной функцией, и вы поймете разницу. Продолжаем оцифровку. Следите за моими движениями. Рисуем первую, вторую, третью и четвертую точки, а затем изменяем положение круглых точек таким образом, чтобы созданная линия повторяла линию изображения. Формировать изгиб линии можно и постепенно. Создаем первую точку, а затем вторую и меняем изгиб линии. Создаем следующую, снова меняем изгиб. Попробуйте оцифровку как первым, так и вторым способом. Выберите тот, который покажется вам наиболее удобным. Если вы создали линию, но вам явно не хватает точек, чтобы аккуратно изогнуть ее, то вы можете добавить дополнительную точку. И в точности повторить изгиб. Главное не переборщите. Как вы видите, нет необходимости ставить большое количество точек. Сплайны весьма подвижны. Если в процессе оцифровки вы создали лишнюю точку, то выделите ее и нажмите клавишу DELETE. Полагаю, что оцифровка остальных объектов не покажется вам чем-то сложным и отличным от уже созданных. Помните, двойной щелчок мыши это выбор инструмента нажатии клавиши Enter закончится оцифровку. Первая точка создается чуть в стороне, а потом ее положение меняется. Так проще попасть в нужное место. По крайней мере, мне так кажется. оцифровываем таким способом все остальные соприкасающиеся объекты. Thank you. Итак, первая часть объектов создана. Сохраните свою работу. В принципе, привыкнете периодически сохраняться. Это полезный навык. Теперь выделите все объекты, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A. Кликните правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите «Генерировать стежки». Затем зайдите в меню «Просмотр» и включите «Отображать скачки». В пунктирной линии показаны протяжки, это никуда не годится. Для удаления протяжек между соприкасающимися объектами в программе имеется функция «Устроите части схемы». Убеждаемся, что все объекты выделены и активируем функцию. Снова выполняем генерацию стежков, снимаем выделение с объекта и видим, что начало и конец вышивания приходится на точку «А» стежок зеленого цвета, а мне бы хотелось, чтобы начало и конец приходились на точку B. Отменяем последние два действия. Выбираем объект, который имеет окончание в нужной нам точке, и переносим его в начало вышивания. Снова выделяем все объекты, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A, и активируем функцию «Устройте части схемы». Регенерируем стежки и видим, что начало и конец в нужной нам точке. Вот таким образом можно влиять на начало и конец вышивания при устранении протяжек между соприкасающимися объектами. Теперь я оцифрую и объединю левый глаз и морду, затем правый глаз и остальные отдельно располагающиеся объекты. Именно такой порядок работы с этой рыбкой дал мне наиболее аккуратный и управляемый результат по устранению протяжек и определению начала и конца вышивания объектов. Если у вас возникли вопросы, почему именно так, а не эдак, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Всем хорошего дня!